Ребята, всем привет! У нас зимний холодный вечер. И мы решили для вас приготовить самые вкусные в этот период коктейли. Самые популярные, самые востребованные, мне кажется, во всем мире. Кто путешественник, кто знает, или кто нет. Все могут прийти в любое заведение и спросить, есть ли у вас глинтвейн. И вам ответят, конечно же, да. Есть глинтвейн. Алкогольный, безалкогольный, какой вы пожелаете. И мы будем сегодня, естественно, для вас готовить коктейль «Глинтвейн». Двух вариаций. А у нас сегодня будет белое вино и красное вино. Начнем приготовление. Для этого, ну, естественно, нам понадобятся наши вина. Также цитрусы, апельсин, лимон и яблоко. Куча специй. Тут корица, гвоздика, кардамон, бадьян из так называемый ну куча восточных специй из-за которых когда-то были организованы всеми известные мореходные пути открылись новые страны также понадобится нам мед мед не домашний мед с рязанской области очень вкусный человек сам делает организует продает везде если честно как я знаю до самого мурманска даже включаем наши конфорочки на четверочку. Вливаем белое вино. Льем на глаз. У нас тут 0,5 примерно было. Бутылку 0,7. Ставим для сотравочки немножко на утро. Как говорится. Вот, и красное вино тоже льем. Все сухое и то и другое. Можно использовать сладкое, полусладкое, десертное, любое. Все, вино мы налили, откладываем, они нам не нужны Апельсинчик нарежем Апельсин добавим в оба нашу напитка Одну четвертую часть в красное вино И одну четвертую в белое вино Ну, нарезка здесь не принципиальная Также нарезаем лимон Наш великолепный, хороший, он профессиональный Мне когда давным-давно его подарили Мои знакомые, это Андрей и Елена Спасибо им огромное Поздравляю с новым годом наступившим и также поздравляю с рождением ребенка. Дай Бог здоровья, ребята, спасибо вам огромное. И также по четвертинке добавляем наши вкусные коктейли. И яблоко, яблоко мы добавим только глинтвейн с белым вином. Сейчас буквально нагреется. 2-3 минуты и мы добавим специи сразу добавлять не будем потому что ну, это ни к чему и пока у нас подогреваются наши напитки наши бокалы оришмаки добавим оставшиеся цитрусы нарезка опять же произвольная кому как нравится можно мелко нарезать кубиком, можно крупно это на ваше усмотрение, никто тут у вас винить не будет вот, мы добавим, нарежем довольно-таки крупно и яблочко, опять же добавляем только в белый линфин с белым вином, точнее, правильно если выразится. И у нас наш напиток начинает закипать, мы выключаем их и добавляем специи половина сюда и половину наш белый коктейль и чуть-чуть помешаем. Тут много споров возникает, стоит ли глиндвин кипятить или не стоит ли глиндвин кипятить. Вы знаете, когда вы подогреваете это все на, на пару в баре, у вас какое-то кипячение все равно происходит. Ну, почти кипячение, там 100 градусов. Если вы готовите все в наших условиях в домашних, как мы это все делаем, мне кажется, большой роли в этом не играет. Если вы хотите скипятить, у вас буквально потеряется э, градус вина. Получается, вы теряете градус в алкоголе, он менее становится алкогольным. Вы теряете эфирные масла, э, которые улетучиваются из-за цитрусов. Максимум чего вы теряете. Но при этом у вас э, литвейно заваривается. Получается, что это все зависит от вас. От вашего ну, мастерства приготовления, как вы успеете, не успеете это все приготовить. У нас... Как-то ли заварились? Они закип... закипели, заварились, точнее даже. Это, как бы получается, Глинтвейн. Это, если можно сравнить, чайной чайной церемонии. Любой чай там, от его квалификации, там, зеленый какой-то еще, там, черный ферментации прошедший, еще какой-нибудь подобный. Он под... ну, как по... сейчас вот изучает его подвержен разному градусу нагревания. Если так можно выразиться. Нельзя заваривать крутым кипятком, говорят, чай. Он теряет свои вот зеленые, свои э, качества. Ну, не знаю. Все бабушки, дедушки, и мамы, папы всегда заваривали крутым кипятком чай. Что теряли мы от этого? Ну, я не знаю. Может быть, какие-то вкусовые качества теряли. Если вы очень подвержены вот этим всем новым хайповым вещам, которые вот эти все... Распределяют по градусам, по количеству, по это. пожалуйста, делайте, читайте инструкции. Там все идеально написано, как что заваривать, как варить и все. Мы в данной ситуации готовим глинтвейн в домашних условиях. У нас закипело, я это не скрываю. Мы сразу выключили у нас он заваривается. Вы не представляете, какой здесь аромат стоит. Оператор уже опьянил, мне кажется, от одного аромата, а не только от пробований глинтвейны. Так что, ребята, все на ваше усмотрение. Все это на ваше усмотрение. У нас осталось буквально добавить несколько ингредиентов нашей глинтвейны. В красный мы добавляем мед. У нас там было 350 миллилитров. 10 выпарилось, и мы добавляем сюда столовую вилку, не ложку, столовую вилку меда. опускаем, он сейчас растворится. А в белый глинтвейн мы добавляем, ну где-то 30-50 миллилитров у нас э, темный ром спайсовый. Вот, все, мед сейчас растворится у нас в красном глинтвейне, а в белом глинтвейне растворится наш ром. Заметьте, все не кипит, все заваривается. Чтобы не было потом спойлеров, что мы кипятили, там еще что-то подобное. Не хитерили нас. Мы все делаем в домашних условиях. Все завариваем. Тут у нас прошло буквально там пару минуточек. И мы готовы разлить наш глитвины по бокалам. Цитрусы, которые были варились и заваривались можно и не использовать дальнейшую наливаем только жидкость она нам нужна будет и также наливаем бокал красной глинтвейна конечно какие частицы из кастрюльки будут попадать но это не столь важно аромат вообще стоит тут обалденный ну смотрите вот у нас получилось Два напитка: Глинтвейн белое вино с ромом и красное вино классические с цитрусами. Снимаем несколько фото. Наш Инстаграм ссылочка в описании. Будем пробовать. Начнем с белого Глинтвейна, с менее классического. Попробуем, что у нас получилось. Он подостыл, как раз хорошо пробовать. Часто в Глинтвейне вставляет трубочка, но это такая вещь, как бы опасная очень. Если не предупредить гости, гости немножко странные, как всегда, в заведениях. Они могут сразу хлебануть и обжечь, а потом предъявлять это все официанту баром, менеджеру и тому подобное. Такая вещь, не забывайте предупреждать, если вы работаете где-то в заведении. Пробуем без трубочки, что у нас получилось. Белый глибин, на белом вине. Мы не добавляем сюда сахар, запомните. Сахар... Отдельно. Если уходить сладкое добавьте, мы, естественно, делали без сахара, добавили только в красный. Получился кислый, Чувствуется цитрусы. Очень вкусный, насыщенный вкус, тепленький, он подостыл. Куча специй чувствуется. Пробуем красное, что у нас получилось красный глинтвейн. Сладкий мед. Из-за этого получается более Вкусный, более нам приемлемый. Красный, великолепный вкус. Очень теплый в душе, согревающий. Друзья мои, приготовили коктейльчик. Пальцы вверх. Понравилось, не понравилось вам? Мы будем продолжать эту рубрику по-любому. Коктейли моря. Вкусных еще больше. В нашем исполнении будет великолепный. Подписка с вас обязательная. С вами была банда Кукс Бразер Хукс. Всем добра и мира. Увидимся.